Я Никита Никитин, руководитель службы технической поддержки Международного автоклуба. Принцип нашей работы – это уважение к нашим клиентам, открытость, доступность информации, оперативность. Это способствует тому, что число участников Международного автоклуба постоянно растет. Год назад служба технической поддержки Международного автоклуба начала свою работу – Тогда в штате был всего один сотрудник. Сегодня служба техподдержки работает в круглосуточном режиме. За сутки к нам поступает от полутора до двух с половиной тысяч обращений от наших партнеров. Число вопросов растет, а вместе с этим увеличивается и штат наших сотрудников. Служба технической поддержки, здравствуйте. Каждый вопрос нашего партнера важен для нас. Мы расскажем, как зарегистрироваться на сайте. Мы даем консультации по самым разным вопросам. Мы занимаемся сбором и распределением информации. Вы узнаете правильный алгоритм работы в системе. Россия, Казахстан, Украина, Беларусь и другие страны. О том, как стать членом международного автоклуба, нас спрашивают потенциальные партнеры из стран Европейского Союза. Великобритании. Звоните, и мы ответим на ваши вопросы. Наш главный актив – это люди. Те, кто своим отношением к делу ежедневно помогает компании идти намеченным курсом, строить новые планы и побеждать, занимать ведущие позиции на рынке. Международный автоклуб вкладывает средства в развитие компетенции своих сотрудников. Мы проводим обучающие семинары, следим, чтобы необходимая информация о наших проектах предоставлялась сотрудникам своевременно. Мы учитываем потребности наших партнеров и развиваем службу поддержки. Международный автоклуб стремительно растет. Появляются новые направления. К нам присоединяются новые партнеры. Служба технической поддержки старается помочь каждому партнеру построить эффективный бизнес. Мы работаем для вас, для вашего успеха.